В церквей над рекой Земленника спела я с парным молоком Я бегу по скошью траве А надо мною Небо голубое высоко Я еще мальчишка лет пяти И радость моя поет Счастье мое летит Бабушкины сказки про любовь и отвагу Где добро и правда белый свет берегут Дедовые медали за Берлин и за Прагу И ведь они праздничные все мы народ и радость моя поет и счастье мое летит это все мое родное это где-то в глубине это самое святое что осталось во мне это нас хранит пройдет по округе вычеркнув родные для меня адреса мы познаем прибыли расчет но вдруг друге перестанет видеть небеса и когда не станет тяжело я снова скажу себе всем временам назло это все мое родное это где-то в глубине это самое святое что осталось во мне это нас хранит и лечит как господня благодать